Есть такой или... край, где зеленеют солнечные луга, бегут прохладные а реки лёта. и горы под первым небо. <смех> В этом прекрасном крае по традиционным рецептам готовят пятикратно переваренный кал сас, чтобы вы могли почувствовать всю силу земли. Сас, вкус родной кал.